приветствую вас овны сегодня мы с вами посмотрим что будет ожидать вас в период движения венеры по знаку зодиака скорпион для вас скорпионом является символическим восьмым домом, который связан с домом смерти, с домом трансформации и домом чужих денег партнера. Ну, в первую очередь он интересен тем, что в течение этого периода вы, многие из вас могут почувствовать, ну, знаете, некий переход из одного состояния в другое. Такое будет ощущение, что в вашей жизни что-то меняется, и так как было, уже не будет никогда. Учитывая, что Венера в Скорпионе, она действует очень интенсивно, чувства будут находиться буквально ну, на самом, в самом накале, то у многих отношения они будут подвергаться вот таким пере, перетрубациям, каким-то перестановкам. Что-то будет переосмысливаться, переделываться. Ну, легко не будет, это 100%. Но, тем не менее, очень многие из вас запомнят этот период как очень важный в вашей жизни. Учитывая, что с 27-го Меркурий становится ретроградным, он будет двигаться по вашему седьмому дому, который связан с партнерством, то четко указание есть на то, что кто-то... Вернется из вашего прошлого и вполне возможно, что с какими-то людьми в вашей жизни произойдет примирение, с кем-то вы сможете что-то переговорить, переоценить в ваших взаимоотношениях, прийти к какому-то соглашению, с кем-то помириться, продолжить общение, а с кем-то, наверное, ну, даже если помириться, то расстаться. Но тем не менее это получится сделать безболезненно, поскольку Меркурий планета, связанная с общением, она будет проходить по весам, а весы управляются Венерой. Поэтому Меркурий будет здесь в гостях у. Венеры. То есть это все равно, что если бы Венера была бы в соединении с Меркурием. То есть Венера, грация, красота, дипломатия, а Меркурий это слова. Это то, как мы говорим, как мы действуем. То есть действуем и говорим красиво. Уважаем чувства других людей. Второй период, интересный – это будет Марс. Он из... Дев перейдет 15 сентября Также в весы Это указание на то, что Ваша партнерская сторона Она будет очень активна И вполне возможно, что Вы почувствуете на себе Даже давление Вашего окружения Когда очень будет Внимание уделяться вам Или вы будете слишком много внимания Уделять своему окружению Вот Будут люди Которые будут вас очень сильно волновать. И вы не сможете успокоиться, пока вот вы с ними какие-то свои, ну, не выполните общие задачи. Вот так пока вы не сделаете то, что вы себе задумали, не приведете эти отношения именно в те, которые вот по ваш, с вашей точки зрения должны быть. И, конечно же, по Венере в Скорпионе, то здесь есть еще указание на то, что те, у кого партнеры есть, то вы будете как-то в определенной мере зависеть от их финансовых поступлений, от их финансовых вложений в вас. Еще 21 сентября состоится полнолуние в знаке зодиака рыб. Рыбы для вас это 12 дом завершающий, он говорит о скрытых, о подсознательных процессах и учитывая, что луна будет находиться в соединении с Нептуном, Нептун находится в своем знаке, он находится под управлением рыб и кстати, если вы обратите внимание, у многих психологов вот, в логотипе используется вот этот вот знак Нептуна. Причем многие это делают, даже не зная того, что Нептун управляется психологией. Ну, просто где-то увидели, может быть, им понравилось. Но есть такие психологи, которые совершенно... Не интересуются эзотерикой, абсолютно прагматичны, но тем не менее я у них наблюдала такие значки. Используются в печатях и дипломах. Но это все не зря, поскольку Нептун он указывает на глубину, а рыбы они являются 12 завершающим знаком гороскопа, и они понемножечку в себе содержат качество каждого знака, и они как будто бы, знаете, в себя все впитывают, всю информацию. То есть они самые глубокие в плане вот и, и чувств, и эмоций, и эмпатии. Вот именно среди рыб чаще всего встречаются такие глубокие, эмпатичные люди. Теперь... На что бы еще хотелось обратить внимание? Ну, давайте пройдемся по периодам. С 12 по 18. -е. Так, с 12 по 18 сентября. Квадрат Венера-Сатурн. Между восьмым домом чужих денег и 10. -м. Смотрите, здесь, возможно, какие-то крупные траты или убытки у вашего партнера. Также, возможно, какой-то конфликт или разочарование на сексуальной почве. И еще, если в этот период вы захотите взять кредит, но нежелательно. Ну, возможно, ситуация, что вы будете оплачивать кому-то крупные деньги, отдавать крупный кредит, крупные деньги. С 19 по 23. Оппозиция Венера-Уран. Ну, здесь 100% идут финансовые траты. Финансовые вложения, причем такие, достаточно приличные. Уран забирает неожиданно. Он у вас в зоне денег. денежки. Значит, следите за своими денежками До 23 числа будьте максимально осторожны в финансовых тратах. То есть, если это у вас запланированные уже какие-то расходы ранее, то это нормально. А если нет, то у вас держитесь от спонтанных трат. Теперь с 22 по 27. -е. Здесь Марс будет в тригоне. Марс в вашем доме партнерства в тригоне к Сатурну. Ага, значит, смотрите, тут... Какие-то очень хорошие возможности будут для ваших партнеров и указание на то, что как -то, знаете, они поведут себя правильно, они поведут себя ответственно. И как-то будет шанс вот ваши отношения скрепить, прийти к какому-то соглашению. Хотя это, ну да, до 27-го. Ну, желательно до 27-го разрешить все конфликтные ситуации, поскольку там у нас уже начинается ретроградный Меркурий. И, и он возвращает нас назад. Назад к прошлому. Ну давайте посмотрим. С 26-го по 4 октября. Ну, давайте я сразу 4 октября наберу. Здесь Венера будет образовывать тройной аспект, который говорит о том, что вы получите прибыль. Во-первых, для кого-то это может быть зачатие, для кого-то это могут быть какие-то очень выгодные финансовые поступления. Это может быть обретение любимого человека, любовника, такого, о котором вы мечтали. Это может быть... Знаете, какой-то покровитель, человек, который, ну, стоит выше вас по статусу, по положению. Ну, и, знаете, здесь еще указание на то, что вас очень сильно будет тянуть к этому человеку. Будет сложно себе отказать. Ну, дьявол, не зря там дьявол попадался. И, и, и 6 октября у нас замыкающий аспект, который говорит о том, что вы будете активничать со своими партнерами. Партнеры – это не только по браку, это люди, с которыми вы также и связаны какими-то обязательствами и в плане бизнеса, работы, Такое впечатление, что вам удастся наладить отношения сразу с несколькими людьми. Но здесь четкость указания на то, что возможно возвращение людей из прошлого. Но удастся гармонизировать с ними отношения 100%, потому что Меркурий и Марс в гостях у Венеры, они ну, будут стараться решать все не конфликтным путем, а гармоничным. Ну что ж, сегодня мы закончили с астрологическим прогнозом и приступаем к следующей части. Ну давайте, овны, посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие, какими вы будете видеться для них. Повешены. Да, вот так. Жертва, жертва, как человек, который в чем-то ограничен. Здесь может быть ситуация, что или же вы будете связаны какими-то обстоятельствами, знаете, вот часто такая карта выпадает на учеников, на человека, который может чем-то приболеть, а также на людей, которые обладают какими-то знаниями, знаете, как ясновидящие, углублены, поскольку этой картой еще управляет Нептуна. Нептун у нас непосредственно связан с психологией. Хорошо, как будут обстоять ваши дела в финансовой сфере? Ну, здесь вообще даже лучше трудно представить. Или вы будете кому-то оказывать помощь, или вам. Но обычно эта карта выпадает на карту, когда платят зарплату в обычном режиме, в обычной привычной сумме ежемесячно. Хорошо, как будут обстоять дела по работе со служивцами? Ну, здесь тоже лучше представить трудно. Полная гармония, взаимопонимание, дружба. Как будут обстоять дела по карьере? Здесь возможно переход, продвижение вперед или же путешествие. Ну, давайте посмотрим, куда. Ну, конечно же, мне здесь выпадает с кем-то вдвоем, путешествие гармония, здесь идет, ну, или просто на бытовом уровне, поездка с кем-то, если брать глобально, это может быть контроль, контроль над эмоциями или победа, победа в отношениях с человеком, который очень близок к вам по духу, но здесь есть еще нюанс, что здесь есть указание на, знаете, какую-то неожиданность, неожиданное течение в ваших судьбах, то что-то может произойти очень быстро, как форс-мажор. Вот не ожидали. вот Вынуждены были очень быстро двигаться. Быстро. Это не авария. Это необходимость принимать очень быстрые решение, То есть не, не ждать. Теперь, как будут обстоять дела? По вашему здоровью. Здоровьем у овнов. Все стабильно. В общем-то здесь пока указаний нет на что-то такое. Единственное, на что это все-таки меня потянуло вытащить дополнительные указания на сердечные боли. То есть если у кого-то сердечко пошаливает, обратите внимание. Особенно если это какая-то застарелая проблема, если это не не здесь, не сейчас она возникла. Хорошо, как обстоят ситуации в доме, в семье? Смотрите, здесь переживания, возможно, головные боли, но давайте посмотрим, с чем они связаны. <coughs> Получение новостей, поездка на отдых. Угу. Ну, я вижу это, <coughs> эту ситуацию так. Кто-то один хочет гулять, кто-то другой хочет Отложить эти денежки сделать что-то для дома и для семьи. А, ну, в общем-то, будут трудности выбора. Поскольку здесь выпало выпала на итог двойка мечей, невозможно будет выбрать, как правильно поступить. Что же дат в любви представителей знака Зодиака Овен? мира Здесь идет расширение ситуации или, или же ее естественное окончание. Ну, давайте посмотрим... Так, работа над отношениями. Хотите избежать. Избежать чего? Ну, смотрите, те, кто захотят избежать расставания, то не получится. И будут предъявлять, будут различные всякие хитрые манипуляции использовать все равно не получится. То есть люди, скорее всего, разойдутся. Если, Но это при том условии, если отношения уже шаткие. То есть если они уже ну, вызрели, если они уже свое выработали и не, переш не перешли шли на следующий уровень, то какие бы ни были здесь попытки их удержать и работать над ним, но ну, это уже бесполезно. То есть если... Не дошло до брака, значит, это конец. Хорошо, возможно ли новые знакомства? Ну, так, давайте до 25-го примерно. Ну, то с мечи, в принципе, он маловероятен. Он, как правило, дает какие-то идеи. И он всегда показывает чаще всего расстояние. Ну, по ретроградному Меркурию здесь идет очень четкое указание на возврат из прошлого. Зависимости. Тот, кто от вас очень сильно зависел. Вот тот к вам и вернется. Хорошо. Совет на представителей знака Зодиака. Овен, Основной, главный совет. Паш Кубков. Но обращайте внимание на новые знакомства. На... Ну, будьте милы со всеми. Будьте знаете, тут вот еще как-то на детей женского пола обратить. Да, почему-то так вот. Ребенок, ребенок женского пола, девочка. А еще это может быть, знаете, новое знакомство, но оно только-только вот началось. Оно прям вообще только-только по этой, по шуту. Может быть, это какие-то новые поездки, может, это новое начинание, новые знакомства. Вот, знаете, как будто бы обращать внимание на них, не пропускать их мимо. То сделайте что-то новенькое, это могут быть какие-то новые ваши планы, творческие задачи, какие-то новые начинания. Что-то вы себе вот ставите за цель. И это может связано быть с творческой реализацией, с хобби, с увлечениями. И здесь еще, знаете вам, какой дается совет? Уходите от изживших себя отношений, которые лишены духовности. Вот король мечей, человек, который очень прагматичный, очень жесткий, все решает с плеча. Нет, не с плеча, а реш... если он уже решил, то уже назад поворота не будет. Человек здесь идет не для брака, он идет для тайных отношений и для бездуховных отношений. То есть от него денег не будет. Ни денег, ни эмоциональной какой-то поддержки. То здесь только лишь в новое надо смотреть. Ну, и теперь давайте посмотрим, какой форс-мажор совет вас ждет. Ну, здесь даже не совет, а сюрприз, наверное. Вот так вот. Сюрприз, приятная неожиданность. Ну, или вообще просто неожиданность, которая вас ждет. Давайте посмотрим. У овнов... Ух ты, сегодня уже такая карта выпадала, не помню кому, козерогу, наверное, да, наверное, козерогу. Выпадала пестрый дудочник, она указывает на то, чтобы вы были осторожны со своим окружением, возможно, кто-то вам просто заливает в уши, говорит вам красивые слова, а возможно, вы так отношении кому-то поступаете и знаете вот как будто вам человек сладкими речами буквально захватывает внимание другого человека и ведет его за собой здесь очень важно доверять не словам а поступкам вашего окружения и тогда у вас все должно получиться если если все будет под контролем. То есть держите под контролем свое окружение. Ну что ж, благодарю вас за ваше внимание, за ваши лайки, за комментарии, за подписки. И до встречи в следующих прогнозах.